В эфире государственной телерадиокомпании ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Вице-премьер-министр Алтыная Мурбекова провела встречу с миссией Всемирной организации здравоохранения по вопросам реализации программ в системе здравоохранения. У Мурбекова указала на значительную роль и поддержку Всемирной организации в проводимых реформах в системе здравоохранения. Она проинформировала миссию о принятой программе по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения до 2030 года, а также сообщила о принятии закона регулирующего обращение лекарственных средств и о программе общественное здравоохранение, в рамках которой Минздравом разработана дорожная карта по раннему выявлению профилактики различных заболеваний. Отдельно остановилась на вопросе раннего выявления и лечения онкологических заболеваний у детей, отметив, что в этой сфере имеется ряд проблемных моментов, в том числе по использованию протоколов лечения, в связи с чем Минздрав обратился во Всемирную организацию здравоохранения за поддержкой. Представители миссии сообщили, что в августе в республику прибудут два эксперта ВОЗ для оказания поддержки в проведении реформ в этом направлении. Миссия ВОЗ отметила положительные изменения, которые наблюдаются в системе отечественного здравоохранения. Однако все еще имеется ряд проблемных моментов, которые нуждаются в реформах. Алтынай Мурбекова подчеркнула, что здоровье населения является приоритетом государственной политики. В Йогуркукинише сегодня обсуждают проект заключения специальной комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. В нем указано, что члены комиссии нашли подтверждение политическим репрессиям, незаконному приобретению земельных участков в селе Койташ и на незаконному обогащению и узурпации власти. Всего в проекте заключения указано 9 пунктов. Комиссия должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Тамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции. Алмазбека Тамбаева также обвиняют в причастности к реконструкции исторического музея модернизации ТЭЦ Бишкека освобождению так называемого вора в законе Азиза Батукаева незаконным поставкам угля на столичную ТЭЦ получению участка для строительства дома и выделению земель в Искульской области. 670 килограммов героина нашли в грузовике из Кыргызстана в Германии. Каждые 300 граммов героина были упакованы в маленькие пакеты. Возможно, наркотик прибыл из афганского региона и должен был быть доставлен в Бельгию. Продажи на улице составили бы от 40 до 50 миллионов евро, говорится в сообщении издания Deutsche Welle. Наркотик, задекларированный как турецкий мед, был спрятан в грузовике. Его обнаружили таможенные следователи на немецко-польской границе. Информация поступила от голландской полиции. Это самое большое количество героина, которое когда-либо было выявлено в Германии. Отмечается, что машина была с грузинскими номерами. 63-летний водитель-уроженец Турции Озон Сулейман долгое время проживает в Бишкеке. До трудоустройства в элит-шоку работал в другой кондитерской компании в Бишкеке. Он заявил, что не знал о наркотиках. В настоящее время водитель задержан. Голландские следователи уже давно расследуют турецко-голландскую группу преступников. В мае в Нидерландах было зафиксировано, конфисковано 172 килограмма героина. В документах грузу было указано ОСО «Элитшоку». Конечной точкой отправленного из Кыргызстана груза значится Бельгия. Среди наименований Рахат Лукум и Халва всего более 20 тонн. Сегодня в МВД Кыргызстана вызвана на допрос владелица кондитерского цеха «Элитшоку» Аида Джолдошева. Сотрудниками ККНБ совместно с МВД в рамках ранее возбужденного уголовного дела проведены санкционированные обыски по местам жительства шести членов запрещенной на территории страны религиозно-экстремистской организации «Хизбут-Тахрир» в Адбашинском районе на Рынской области. В результате обыска были обнаружены изъяты литература запрещенной экстремистской организации «Хизбут-Тахрир», огнестрельное нарезное оружие без разрешительных документов, гильзы, металлическая емкость с порохом, пистоны, дробь, ноутбук, телефоны и сим-карты. По данному факту, материалы до судебного производства зарегистрированы в АИС и РПП, задержанные во дворе в ИВС на ГУВД ведется следствие. Выявлен факт ввоза длительного топлива под видом печного. Как сообщили в ГСБ, на КПП Чонкапка автодорожный в Таласской области мобильная группа задержала грузовую автомашину с цистерной, заполненной ГСМ. По документам автомобиль перевозил 23 тонны печного топлива, но на самом деле это была солярка. Факт зарегистрирован в едином реестре преступлений проступка. В ходе досудебного производства владелец машины добровольно оплатил акцизный налог на ввоз длительного топлива на сумму около 50 тысяч сомов. Сейчас принимаются активные меры, направленные на выявление пресечения незаконного оборота под акцизной группы товаров по всей территории Кыргызстана, подчеркнули в ГСБ. В Канте женщина убила своего мужа. По данным правоохранительных органов, труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружен 19 июня. Ноги руки у мужчины были связаны. К ним был привязан кирпич. По подозрению в убийстве задержана жена погибшего. По предварительным данным, погибший сильно бил свою супругу. Сообщение об обнаружении трупов БЧК поступило у сотрудников МЧС. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. По подозрению в совершении преступления задержана 44-летняя супруга бывшего погибшего и во дворена в ИВС. А на окраине карабалты неизвестные в в масках, ворвались в дом и убили мать с сыном. По информации города Чуйской области, сообщение о факте нападения поступило 19 июня в дежурную часть ОВД Джаильского района. Звонившая сообщила, что в дом на окраине Карабалты ворвались неизвестные в масках и нанесли на живые ранения ее мужу и свекрови. Оба скончались на месте. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Погибшим оказались 53-летняя жительница Карабалты и ее 31-летний сын. Назначенные экспертизы досудебное производство продолжается в Национальном центре охраны материнства и детства скончалась трехлетняя девочка, пострадавшая в Балыкчи из-за перевернувшегося батута. По данным Минздрава, батут перевернулся из-за сильного ветра 9 июня. Пострадали 8 детей, двоих госпитализировали. У одной девочки был ушиб головного мозга тяжелой степени, она находилась в коме по линии. Санавиации пациентки оказали помощь. Было принято решение госпитализировать ее в национальный центр, где ребенок провел около недели. Врачи сделали все возможное. Но вчера около 21.00 девочка скончалась, не приходя в сознание. Отметили в здравие. Инсталляция со светящимися шарами и декоративными ограждениями на пресечении Чуйманаса в Бишкеке пострадала в результате ДТП. По информации мэрии столицы, накануне вечером неизвестный водитель въехал в декоративное ограждение и скрылся с места ДТП. На место прибыли сотрудники столичного ГУБДД, которые будут изучать съемки с камер видеонаблюдения для установления виновника. Сломанное ограждение сотрудники, муни... сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» отвезли на базу предприятия для восстановления. Сегодня они будут вновь установлены на прежнее место место отметили в мэрии. Литература, которая объединяет, стала главной темой обсуждения на встречу писателей и поэтов из Кыргызстана и Узбекистана, которая прошла в Южной столице. Литераторы обеих стран обсудили возможности популяризации и укрепления взаимного интереса к произведениям братских народов, а значение литературы прошлой и современной для укрепления международных связей. Мои коллеги. Литература, которая сближает главная тема для обсуждения на этом вечере. Поэты двух стран Кыргызстана и Узбекистана обсуждают вопросы сотрудничества, пожалуй, в самой тонкой сфере отношений. Сегодня писатели Братских республик снова вместе. «Мы, поэты и писатели двух стран, сегодня обсудили наши общие цели. Они у нас одни. Мы хотим мира, дружбы, взаимопонимания и развития. Во всем мире литераторы, певцы люди искусства всегда были мостом дружбы и единства. Мы также можем внести свою лепту в развитие добрососедских отношений Узбекистана и Кыргызстана». Произведения поэтов двух братских народов, чьи традиции и культура всегда были тесно связаны между собой, всегда переводились на два языка. Последние годы и Кыргызстан, и Узбекистан в цецело поддерживали литературное сотрудничество. «Мы, коллеги-литераторы, сегодня настолько душевно беседовали, получили столько позитива. Встреча в творческой среде прошла на высоком уровне. Мы друг друга понимаем с полуслова. Если мы будем дальше развивать наши отношения в культурной сфере, то сможем повлиять на развитие духовного потенциала молодежи обеих стран. Мы должны достойно продолжать эстафету литературной дружбы и передать ее потомкам. Это обязанность и святой долг каждого из нас». Основная цель мероприятия ⁇ взаимная популяризация произведений обеих стран, укрепление взаимного интереса произведением братских народов. Мы должны переводить произведения узбекских писателей на кыргызский язык, кыргызских писателей на узбекский. Таким образом, через литературу мы сможем воспитать поколение в духе единства и солидарности. На литературной встрече прозвучали также песни на стихи известных поэтов обеих республик, прославляющие дружбу двух народов. Майра Мурзакулова, Самара Асанова, Эльюр Байназаров, ЛТР ОШ. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.